Меня зовут Софья. Я приехала вместе с ребенком из Москвы. Да, из Москвы мы приехали в город Омск по рекомендации, что в Мальгауте Плюс, именно в Омске, есть тот спектр восстановления, лечения, которые необходимы мне вместе с моим ребенком. Я часто себе задавала вопросы, как можно себя восстановить, где можно набраться сил, так чтобы и себя, соответственно, да, для себя эти программы все применить, и также это можно было бы реализовать вместе с своим ребенком. Потому что мы все прекрасно понимаем, что как устают взрослые, точно так же устают и дети. И мне моя важная задача была отдохнуть, восстановиться и мне, и также, чтобы отдыхал, восстанавливал мой ребенок. Я понимаю, что отдых на море, просто нахождение на пляже, когда ты загораешь, купаешься, рядом ребенок на ход с планшетом, это не тот отдых, который необходим для нашего здоровья. И основная задача и цель моя была, это восстановить свои силы, снять нагрузку с организма, с мышц, психологически отдохнуть. И самое важное, это, конечно, чтобы отдохнул мой ребенок и решить важные задачи, которые в разные проблемы, взаимодействия меня как мамы с моим ребенком, психологические задачи. И также, конечно, не важно было, чтобы моему ребенку провели курс лечения, восстановления организма, вот, именно вот такой вот массаж телесный. Я могу сказать, что я очень счастлива, что я сюда приехала, что мы сюда приехали с моим сыном. Очень благодарна всему коллективу. У нас насыщенная программа в течение 14 дней. С нами работали параллельно и массажисты, и психологи, и программа по йоге. Значит, Как у нас все происходило. Каждый день у нас была расписана программа, где параллельно, как и работали со мной, с мамой, так и параллельно работали с моим ребенком. Все было идеально рассчитано по времени, нигде ничего не потерялось, как пока отдыхала я, в это время отдыхал мой ребенок. Помимо этого, самое важное, что у нас были совместные занятия, как и по йоге, и занятий с психологом. Я такого уникального сочетания отдыха, восстановления и полезной информации, именно взаимодействия с сам, самой собой, с своим ребенком, я такого вообще программы не видела нигде и не слышала. Я не знаю, мне кажется, это что-то вообще новое. И я рекомендую всем родителям, кто заинтересован в саморазвитии в отдыхе именно в снятии напряжения телесным, мышечным, эмоциональным, и также заинтересован, чтобы ваш ребенок себя чувствовал точно так же, эмоционально разгружен, получил нужную психологическую информацию, ценные советы для вас. То есть я вот рекомендую всем пройти такую программу, у нас было только 14 дней, идеально, конечно, 21 день, но мы счастливы, что нам в Москве порекомендовали, нас направили, и здесь мы получили весь тот комплекс отдыха и восстановления и нужной ценной информации, которую дальше мы будем реализовывать в своей жизни. Ну, вот это вот самое важное, что я для себя получила. То есть я выхожу сейчас, мы уезжаем уже на днях, отдохнувшие, с хорошим позитивным настроем. С ребенок у меня тоже стал более самостоятельным. Мы стали лучше понимать друг друга. Я стала лучше его, я его лучше узнала. Многих моменты, которые я вообще не догадывалась, что нужно как на них обратить внимание, в воспитание, взаимодействие с, вами, с моим сыном, я их узнала. Для меня много здесь произошло открытий, важных, ценных. Поэтому мы уходим, уезжаем с открытым сердцем, с улыбкой, с, с ощущением счастья и любви. Всем рекомендую настойчиво, вот приезжайте, это просто вот то, что нужно сейчас для нашей жизни.